Здравствуйте, друзья! Сегодня я покажу, как складывать самую простую лодку, которая плавает в воде. Недолго, правда, пока не размокнет. Складываем лист пополам. Таким образом, затем отмеряем серединку и складываем Таким образом, один уголок, затем второй. Затем вот <свят> загибаем оставшиеся свободные концы листа. Вот таким образом. Если мы ее... Получили вот такую конструкцию. Загибаем одну часть, затем вторую часть. Вот можно было бы сказать, что лодка наша готова вот таким образом. Но она бывает тонкостенная, поэтому я предпочитаю продолжить эту конструкцию дальше. Таким образом. Вот так. Получаем вот такую лодку. для того чтобы она держалась на воде, можно ее несколько вот, таким образом расширить, вот. тогда она держится на воде, потом намокает и все.